Супер акция Только до 5 декабря. Стираем цены на 6-килограммовую стиральную машину Samsung с прямым приводом. Всего 16 990 рублей. Спешите, количество товара ограничено. Салон бытовой техники Бланка Делюкс, улица Ленина, 64. Звоните 68 12 12.